Итак, вот пять моделей поведения, которые могут испортить ваши отношения. 1. Ставить галочки. Когда вы пытаетесь решить, с кем провести пальцем влево или вправо, ваш внутренний монолог звучит примерно следующим образом. Похоже, у него нет чувства юмора. Опаньки! Свайп влево. Или она симпатичная, и мне нравится, что у нее есть собака. Или фу, посмотрите на его зубы. Нет, спасибо. Когда дело доходит до свиданий, у каждого из нас есть свои обязательные и обязательные условия. Знать, чего ты хочешь, и иметь свои стандарты – это совершенно нормально. Вы же не хотите ввязаться в токсичные отношения или оказаться с человеком, который вам не подходит. Что может быть плохого в том, чтобы убедиться, что потенциальный партнер соответствует всем вашим требованиям? Хотя ваши обязательные и нежелательные условия помогают вам понять, где провести границы и что вам нужно, проверка коробок может стать самосаботажем для отношений, если вы станете слишком строгими. Когда вы, наконец, получите отношения своей мечты? Что, по вашему мнению, произойдет? Представляете ли вы себе как плохие, так и хорошие дни? Видите ли вы себя с человеком, который время от времени не соглашается с вами? Или вы думаете, что решетка Коуплес Гаус подразумевает постоянную синхронизацию друг с другом? Реальность такова, что в отношениях участвуют два отдельных человека, а не вы и клон, который всегда делает все так, как вы хотите. 2. Делать все ради себя. Подумайте о своих прошлых отношениях или, может быть, о последней ссоре, которая произошла в ваших нынешних отношениях. Взгляните на следующий сценарий и посмотрите, узнаете ли вы в них свое собственное поведение. Большинство, если не все, ваше время с партнером проходит за занятиями, которые вам нравятся. Вы делаете все возможное, чтобы каждый спор заканчивался именно вами. Вы манипулируете всеми спорами, чтобы убедиться, что ваш партнер извиняется первым, даже если вы были неправы. Вы используете чувство вины или ультиматумы, чтобы добиться своего. Ни одна ситуация не является абсолютно черно-белой, но, возможно, пришло время честно оценить свои отношения. Если что-то из этого списка похоже на вас. Предъявление слишком высоких требований может заставить вашего партнера усомниться в отношениях, заставить его чувствовать себя плохо по отношению к ним или к самому себе. Они могут просто надоесть и уйти. Постоянные требования со временем разрушают отношения. Исследования показали, что эгоцентричные люди склонны испытывать временное счастье от материальных и внешних вещей, но в целом они менее счастливы. Эгоизм может не только сделать вас несчастным, но и сделать вас менее привлекательным для потенциальных партнеров. 3. Делать все ради них. Знаете ли вы, что вы можете быть слишком бескорыстны в отношениях? Узнаете ли вы себя и свое поведение в одном из следующих сценариев? Вы без проблем питаетесь дешевым раменом в течение двух месяцев, чтобы купить своему любимому человеку игру, которую он давно хотел. Однако, когда вас спрашивают, чего вы хотите, вы не знаете, что им ответить. Вы извиняетесь за все, что делает вашего партнера несчастным, даже если вы тут ни при чем. Независимо от того, что им нужно, вы всегда рядом со своим партнером. Им нужна помощь в замене шины в 3 часа ночи? Вы будете рядом. Им нужно, чтобы кто-то выслушал и обнял их после тяжелого дня? Вы мгновенно оказываетесь рядом, чтобы утешить их. Если вы пытаетесь быть всем для своего партнера, вы, вероятно, измотаны. У вас мало средств, и ваше психическое здоровье тоже пострадало. Исследователи обнаружили, что созависимость или стиль отношений, при котором вы полностью жертвуете своими потребностями ради счастья другого человека, сильно связана с тревожностью и депрессией. Такой тип отношений не может быть устойчивым для вас и вашего здоровья в целом. Четвертое. Позволять бывшему влиять на вас. Давайте поиграем в быструю игру на ассоциации слов. Готовы? Слово «бывший» – какое первое слово или фраза пришло вам на ум? Золотоискатель? Злой тролль? Тот, кто сбежал? Отличный человек, но не вовремя. Теперь подумайте о всех отношениях, которые у вас были после этого бывшего. Как ваш бывший повлиял на ваши будущие отношения? Старались ли вы найти кого-то похожего на него? Или вы сделали полный разворот и нашли совершенно другого человека? А может быть, из-за этого бывшего вы долгое время избегали отношений? Возможно, вы сохранили связь со своим бывшим по разным причинам. Иногда у вас есть общие дети, и вам необходимо совместное воспитание. А может быть, ваш бывший был коллегой по работе или частью большой дружеской компании. Возможно, эти отношения выделяются тем, что это были ваши первые отношения или самые токсичные отношения. Возможно, вы чувствуете себя виноватым, или у вас накопилась масса вопросов о том, как все закончилось. Как бы то ни было, если ваш бывший занимает слишком много места в вашей голове, это может помешать вам найти здоровые и долгосрочные отношения. Если вы обнаружили, что сравниваете всех, с кем встречаетесь, со своим бывшим, или что вы избегаете сделать ваши нынешние отношения эксклюзивными, потому что ждете звонка от бывшего, то это признаки того, что вы еще не продвинулись дальше. Когда вы зацикливаетесь на мыслях о прошлом, вы менее удовлетворены своими нынешними отношениями и дружбой, что приводит к тому, что вы прикладываете меньше усилий в этих отношениях. Пятое. Не обращать внимания на красные флажки. Любые отношения предполагают отдачу. Частью этого процесса является понимание того, когда вам нужно что-то отпустить, а когда нужно постоять за себя. Красный флаг – это проблема, которая слишком велика для того, чтобы отношения работали. Где пролегают ваши границы? Какие проблемы вы бы простили? Какие проблемы заставили бы вас выставить кого-то за дверь? Выяснить, что является незначительной проблемой, а что не будет работать на вас – это только половина битвы. Затем вам нужно решить, что вы хотите делать с полученными ответами. Отказ от рассмотрения серьезных проблем, остающихся между вами и вашим партнером, создает токсичность в отношениях. Замечали ли вы какие-либо из этих моделей отношений в ваших прошлых или нынешних отношениях? Открыло ли вам это видео глаза на негативные шаблоны, которые могут пронизывать ваши отношения? Расскажите нам о своем опыте в комментариях ниже. Если вы считаете, что это видео помогло вам, или вы думаете, что оно может помочь кому-то еще, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им. Использованные исследования и ссылки приведены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки и значок колокольчика для получения новых видео на канале Немиркин. Супер спасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз!